Могу подумать что-нибудь нету. Не смотри, летал меня осторожно. Я могу подумать, что-нибудь нету. Но вот этот тихий теплый вечер мы с тобою не забудем никогда. Ну здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу с вами поговорить, вот так, наверное, хочу поговорить. о том, что же у нас на сегодняшний день получается в итоге всех моих действий по программе качества жизни. Собрание, значит, провела администрация города, была женщина, отвечает горожанскую политику по поводу наших жалоб. Поскольку нас управляется компания. Свои обязанности по содержанию жилья совершенно никак не исполняется таким образом мы стали писать жалобу детей. Вот. Потому что уже в ситуации возникают вызывали 10 раз, а толку-то никакого нет. И также нажаловались в управление города, нажаловались в личную инспекцию по Толькому краю. И вышло Комиссия, проверки составлен была в проверке, в котором указаны все недостатки, недостатки которые, которые управляющая компания не смогла и ничего не воспринимать совершенно, даже в не внесено никаких действий по поводу устранения этих недостатков, недостатков содержания жилья нашего дома. А жилищная инспекция по первому краю выписала и предписание устранить эти недостатки довольно, не знаю, что, правда, в какой период, но в стране. А <клышлен> ситуация СССР, которая была до этого формирована несколько лет назад, она находится в процедуре ликвидации, я сходила в налоговую процедуру ликвидации, э, должна завершиться плавно по своему логическому ходу 8 сентября. А новое ССН, сейчас это называется товарищество собственников недвижимости, можно организовать прямо хоть сейчас. Делается это при условии того, что решила общее собрание сделать так. Оно, значит, сформировало устав, утвердило, утвердила правление, и правление выбирает председателя. Все эти документы несешь сейчас, есть функциональный центр. Многофункциональные центры региональные, или какие у нас краевые они. Туда относишь эти документы, госпошлина за образование юридического лица 4 тысячи стоит. И все, в течение 9 дней они уже дают ответ. Вот. Я сегодня все получила, такая вдохновленная, уже давая читать все уставы. Это до собрания, предварительно уже бегут вперед паровозы, как обычно. Вот. но значит, на собрании люди послушали. Послушали выступающую женщину из управления городского хозяйства, послушали меня, послушали друг друга. Некоторые совершенно категорически отказываются переходить на самоуправление. Самая главная причина этого отказа является то, что все не платят за жилье. Не оплачивают питание. Но это далеко не все на самом деле, конечно, потому что люди не владеют информацией в достаточной степени. Вот Хорошо прошло собрание. Логично, корректно. Правда, мало очень людей пришло, и кворума не было, потому что было назначено время час дня. Ну кто же в час дня, в пятницу придет на собрание. Большинство людей перед на работе. Кворума не было, но это ни о чем не говорит. Мы все поговорили и пришли к выводу. Это не решение, это просто рекомендация или вывод, на чем мы остановились коллективно. На том, что давайте дождемся 8 сентября, когда наша. Компания, которая сейчас юридически организована, закончит свое существование, будет ликвидирована. Управляющая компания заключила договор с той ТСЖ. Вот. Поскольку та, саша, та, то, сс... ТСЖ было, ликвидируется с... 8 сентября, то управляющей компании придется либо с нами заключать новый договор, уже как под их управление полностью мы переходим, либо мы сами переходим на самостоятельное э, обеспечение, самостоятельное содержание. Вот. Все. Я, значит, успокоилась. Впереди паровоза, конечно, не бегу. И я очень рада этому, потому что действительно у меня как-то эта началась. Это очень ответственно. Я хотя готова внутренне к тому, что, э, к тому, что смогу э, руководить этим делом. Э, готова и... Как сказать, желание у меня такое есть, нереализованные у меня есть способности. Это из опыта жизни моей я знаю, и вообще по характеру, по натуре. И душой болею, главное, чтобы человек по душой болел. И тут я выступила со своей пламенной речью о том, что э, мы хозяева. Вот я в своей квартире хозяйка, я знаю свой бюджет, я знаю, что где лежит, что надо подремонтировать. где у меня горячие точки в моей квартире. Мы все, говорим, собственники, ведь это наша собственность. И доля нашей собственности находится в общем домовом имуществе. И доля нашей собственности находится в придомовой территории. Так давайте хозяевами здесь будем. А не ждать, когда какой-то дядя Вася придет и нам тут начнет подметать. У них есть штатная единица дворника. И дворник чистит, даже зарплату получает. Но мы его ни разу во дворе не видели. Ни разу. Вот. Ну и мне было поручено, как... Не знаю, вот сказать, ребята сказали, чтобы я написала а письмом управляющую компанию, а просьбой, чтобы они нам дали акт сверки. Не акт сверки, а отчет. Сколько денег они за нас от нас получили за 17 месяцев и сколько нам выдали работ. И в каком качестве? Вот это я в понедельник начну делать. Вот, согласно договору между бывшим ПСЖ и направляющей компании. Она недавно организована, мы в отношениях с ней находимся всего лишь 17 месяцев. За эти 17 месяцев я выплатила по 2,63 за квадратный метр за мусорку. Остальные три позиции, а именно, это содержание расходно кассового центра, то есть бухгалтера-экономисты, наверное, им идет копеечка, это паспортный стол и аварийка. Ну, по аварийке в дом, конечно, несколько раз приезжали. Но они не, не знают, сколько это стоило и, так, и к чем это все заканчивалось. Вот, я сейчас попрошу у них вот это так, где все записано, где все есть подписи, что они приходили и так далее. Все документы. Вот. А паспортный стол я не понимаю, зачем я его должна содержать? -то? Мне справки никуда не нужны. Я туда сходила один раз... В жизни прописалась и все на этом вот ну и все лично я получила в обратку от тех денег которые я выплатила за этот период 8 тысяч я выплатила, я посчитала специально в обратно я получила только одну мусорку практически но ну и на содержание общего имущества это аварийство приезжала. я не знаю сколько стоит аварийство сколько мы с я ушло туда это я точно уточню и поэтому я даже, честно говоря, каюсь и жалею, что я стала вообще туда платить. И правильно делают те люди, которые не платят, и надо них абсолютно забить. Вот так вот я и сказала на собрании, потому что отправляющая компания ничего не делает. А когда мы, люди будут знать, что я свои 200, 300, 500 рублей платю туда, на свой этаж, на свой дом, я знаю, что через три месяца у нас вот эта работа начнется, что у нас через два месяца вот это уже будет сделано, и мне станет приятнее ходить по этому же полу и, и видеть хотя бы какой-то уголок уже привезет в порядок, у меня сразу же поднимется настроение. И плательщиков, не плательщиков, останется 2-3 человека на весь дом. Это точно. Уже социальные такие системы, которые не могут просто физиологически и физически пост. Вот таким образом я настроена, так я выступила, так поговорила с людьми. И уже я чувствую, что начинается эта мертвая точка двигаться. Очень тяжело телегу сдвинуть с места, но когда она двинется, она уже сама катится по точке. Спасибо за внимание, друзья, кто меня смотрит. <смех> <смех> Очень... Я рада, тут я некоторые услышала отзывы. И даже однажды, ну тут я немножечко зависла, тут поболеть решила себе позволить, ремонтом ремонт уже занимается по всем статьям. И когда я вернулась своим бараном, стала подметать снова, Некоторые, некоторая девушка молодая из нашего дома говорит, а, «Куда вы пропали? Без вас скучно!» Я говорю, я вот тут слышала. «Куда вы ездили, вы пропали, без вас скучно!» Это для меня была самая лучшая награда всей моей деятельности. Спасибо, ребят. До встречи, пока! Это ты зачем мне включила, интересно, компьютер, а, подружка моя? Ну-ка, посмотри мне в глаза, что происходит? Почему ты включила этот, эту музыку? мне, и теперь выключила, а? Это что еще за хозяюшка тут у меня появилась? Однако, ладно, он спит. А ты-то что делаешь, а? Сонька, нет, ты не Сонька, ты шустрый. Шустрый. Смотри, посмотри мне в глаза, в глаза, смотри, в глаза, красавица. Включила она мне музыку деловая. тут я там записи делаю, видите ли. Она музыку включила. Я тебе напомню.